Взять самый такой простой пример, тот же, допустим, электроригельный замок в маленький ригелек, там, с вылетом 20 миллиметров на несколько порядков точно не увеличит защиту и само собой то есть если стоят два корпуса замка вот такого огромного формата то электрозамка могут в принципе и не заметить потому что он там в принципе был установлен в то же время люди подбирая себе электрозамок мало задумываются о таком параметре как автономность электрозамка в последнее время пропадает электроэнергия часто как только питание на этот ригель пропадает он самопроизвольно заходит в замок, соответственно, становится открытым. То же самое случится, если у него вот такого типа электрозадвижка будет стоять, такого типа...